Ну что ж, я вас приветствую на Первом И сегодня поговорим о новом фильме Твентина Тарантины. Однажды в Голливуде. За что же мы любим Тарантину? На то, что у него, допустим, фильм идет, вот так вот идет, идет. Болтовня, болтовня, занудство какая-то, хрень. Уже кажется, сейчас выключу, блин, все к черту, это х... дерьмо, блин. И вдруг бах-бах-бах-бах-бах, кишки, море крови, все убиты. Вот за это мы любим Тарантину. Если такая штука в Номфиме, да, она есть. Как говорится, талант не пропить. Тарантино есть Тарантино, но время берет свое. И уже, конечно, это не тот трешугар и гетеросексуалия, как было раньше. Скажем так, Твентин ищет ищет себя по-прежнему до сих пор ищет и находит потому что вот я поймал себя на мысли где-то ближе к концу к середине даже я забыл какой сейчас день недели я просто сам себе спросил: Так, а, а завтра что у нас? Завтра что у нас? Понедельник или что воскресенье? А, сегодняшнее воскресенье. То есть настолько сильное, глубокое погружение в эпоху. 60-е. Все любят 60-е. И Тарантино любит 60-е. И 60-е это такое ретро, не такое нафталиновое ретро, как допустим, война там или 19 век, там, рабство. Совсем уже, так сказать, история-история. А такое вот 60-е, такое ретро винтажное, что оно может быть и сейчас всякие автомобили 60-х годов мода 60-х годов музыка 60-х она представлена и в настоящем поэтому погружение в 60-е в фильме твентина тарантино произошло настолько глубокое что я даже потерял счет времени значит ленчик дикарпио и брэд Пит в этом фильме ленчик в очередной раз доказал что он достоин, достоин Оскара, и может быть даже ни одного. Это действительно оскароносный актер, который играет на полную катушку. Чего, кстати, не скажешь про Брэда Питта. Он, такое впечатление, что во всех фильмах играет сам себя. Нет, он играет сам себя, красавца, такого драчуна. Ли, Брюсу Ли навалял. Я бы не сказал, что это провал как многие сейчас делают обзоры на этот фильм однажды в голливуде твентер тарантино все уже не тот ничего лучше криминального чтива не снял а кто снял а никто и не снял к тарантино неровный режиссер у него был провал самый кассовый его фильм бесславные ублюдки я считаю провальной лентой последнего фильм омерзительная восьмерка отличный вообще это нечто это на уровне на уровне с криминальным чтем. данная лента однажды в голливуде тоже хороша именно вот этим глубоким погружением в эпоху 60-е автомобили консервные банки одежда вывески антураж такое впечатление что ты реально на машине времени отправился в 60-е с Тарантино, с его фильмом в его фильме мы действительно реально погружаемся в машину времени и улетаем погружаемся в 60-е и теряем счет времени не знаем какой сейчас день и что будет завтра понедельник или вторник По поводу море крови кишки и все то за что мы любим стрельба пальба это все есть это все есть но скажем так дозировано это ни о чем прямолинейный без каких-либо там тайн определенная напряженность в в сценах есть Талант не пропить, это большой мастер. Смотреть интересно, погруженность. И еще есть одна интересная сцена, где... общение, в которой большинство составляют бабы. И они там командуют и правят всем, улыбаясь, задавая впечатление таких... ...мир, дружба, жвачка, пиз. На самом деле эти люди готовы убивать. Это идейные люди. Если они поверили в какую-то идею, как в религию, они будут готовы убивать. И там хорошо показана сцена, когда герой Брэда Питта, ну, скажем так, вовремя у него с ноги от этих милых, миролюбивых, симпатичных девушек. Можно смотреть, рекомендую, особого инсайта не ждите, но и рвотных рефлексов он не вызывает. Так что смотрите хорошее кино и помни, ты у себя один, жизнь у тебя одна. Пока!